сегодня хочу вам представить очередной совместный проект компании «РУСТЕХНИКА» и автотранспортного колледжа из города Ростов-на-Дону, который находится по адресу улицы 29-я линия, 46. Значит, в чем суть нашего совместного проекта? На базе стандартного стенда, как бы про него ничего не буду рассказывать, вы про него и так уже все давно знаете. У нас были серии, череда видеоматериалов. Значит, остановлюсь больше на камбоксе значит, Учебное заведение запросило у нас помочь организации учебного процесса по проверке насос форсунок и столбиковых ТНВД значит, для грузовой техники конкретно здесь реализована проверка столбикового ТНВД вместе со стендовой форсункой Значит, установлен ход 18 миллиметров Используется Bosch совместимый кулачок. Значит, положение вала мы отслеживаем по э -э, инкрементальному энкодеру на 2500 меток, что позволяет нам добиться высокой точности. То есть 360 градусов, тысячи меток. Вы понимаете, что на каждую метку мы видим очень э -э, малую долю угла, что позволяет нам говорить о точности. Вот. Используем э -э, блок управления насос с форсунками. Используем безмензурочный блок. Вот. Все это у нас э, с компьютерным контролем и в автоматическом режиме. Э, значит, чем еще, характерен, чем еще характерно, характерны плюсы данной системы? Значит, в данной системе используются э, два скажем так, основополагающих принципа. Первый основополагающий принцип от одной компании это работа по определению быстродействия клапана то есть работа с бипом И вторая концепция это Вторая концепция это работа с насос-форсунками с датчиком давления с тензометрическим датчиком давления что позволяет нам с одной стороны контролировать не только производительность насос-форсунки тестируемый, но и электрическим путем определять быстродействие перемещения клапана и через электронный датчик определять вот в этой точке механическое воздействие, когда мы сжимаем форсунку, тем самым мы определяем максимальное внутреннее давление, то есть всю диаграмму изменения давления в компоненте и определяем максимальное пиковое так называемое давление при тестировании насос-форсунки. То есть это вот концепции, которые передовые, которые на сегодняшний день применяются, ну, скажем так, метрами метрами компаниями по проверке по выпуску оборудования по проверке компонентов топливных систем. Вот сейчас я запущу один из тестов, мы посмотрим как это все работает. Я не буду запускать все подготовительные, просто чтобы было понятно. Так, мы включим, мы включим отображение производительности то, что у нас измеряет безмензурочный блок и ага, и не получится. Волоктирую галочка запуск без двигателя. Вот теперь и Да вот, сначала активации. Стараемся помочь всем нам. Партнерам присоединяйтесь и вам поможет.